Друзья, всем привет! А вы знали, что AliExpress это не только интернет-магазин? Я в Испании нашла невероятно огромные, большие магазины с товарами AliExpress, И хочу вам сейчас показать. Пойдемте вместе все посмотрим. И да, кстати, нас пригласили на гавайскую вечеринку и сказали, что именно в этом магазине мы сможем все найти для этого мероприятия. Пойдемте. Выглядит это вот так. Огромные длинные коридоры, и вдоль них есть все. Ну, например, смотрите, сколько кисточек, сколько разных спонжиков, сколько ножниц и всего-всего пилочек, всего-всего. Какая милота, посмотрите. И стоит это евро 50. И вот как красиво. Ободочки. Нет такого ободочка 4,50. Ну, здесь прям мир для девушек. Сколько органайзеров. Зеркал. Бутылочки-дозаторы. Кто собрался на море, все для морского отдыха. Или отдыха у бассейна. Смотрите, сколько много матрасов нарукавников, всяких надувных штук лодок коробочки для хранения ну почти как в икеа попало для любителей страз здесь тоже рай и розовый и желтый и серебряный все цвета которые только возможно вот отдельно цифры можно наклеить на футболку для творческих личностей смотрите сколько здесь красок красок кисточек сразу хочется взять мольберт кисть в руки разбавить краску в палитре и творить творить творить а вот кстати холсты а это отдел для творческих людей очень кстати, тут пахнет палочками благовонными из этих букв у нас составит любое имя. Смотрите, все для декора. Все для очумелых ручек. Я покупала вот такие счетные палочки. Очень удобно. Они с удовольствием учились считать. Ленточки. Тесьма. На любой вкус. Да, даже браслетик можно сделать. Какой пожелаешь. пончики раз размеров даже для тордов игровые пушистики беленькие нитки пряжа тесьма жгуты канатные и даже кусочки ткани Атлас, подкладочная ткань перья Перья. Кому нужны першки? Першки, першки. Вот откуда оно пахло. Я нашла это место. Смотрите, сколько лепестков. И даже вот такие вот. Это для декора. настоящие сухоцветы да? да это настоящие сухоцветы вот, здесь только свечей арома свечей ух ты а, шишка топули ребятулям видите сколько милых единорожков в разной цветовой гамме ну, что-то наподобие кроксов Цена таких тапочек 6 ,50 евро 50. Носочки, носочки, носочки. Сейчас ведь модные носочки. Вот они с бантиками, с рисуночками. Для тех, кто хочет отметить день рождения, есть все. Начиная от свечей, всякими разными приколами. Побаловать себя можно. Копальники. Да, Ночнушки, ну это да, это вообще. Смотрите, сколько лосин, сколько цветов. Оранжевые, голубые, желтые. День рождения продолжается. Смотрите, сколько шариков. Это только один ряд, а следом еще один. В общем, день рождения можно отметить здесь на всю катушку. До дня рождения есть абсолютно все и даже больше, я бы сказала. Посмотрите, как вы можете украсить свой незабываемый праздник. Класс. Шары, шары, шары, шары, шары, шары. Детские бутылочки, ланчбоксы, кружки. Вилки. Что тут еще? Вот сколько всяких коробочек с ланчбоксами. Мир посуды. Смотрите, какие мороженицы. Яркие, красивые на лето шнурки. Ну, все цвета есть. Отдельно отдел пряжи. Сразу хочется согреться в теплый плед. Смотрите, сколько штор, гордин. Это милые ночнички в виде букв. Царство подушек. Тоже есть все цвета. Пожалуйста, можно прилечь прямо вот на такие листья из пальмовых веток. А можно? А можно отдохнуть на вот такой сочной траве А, это мой любимый цвет О, это мои ребята Они уже примеряют костюмы Кстати, забыла сказать Вот ряд костюмированных отделов Здесь вы можете найти все, вот как мне сказали И таки, да, я даже не знаю, с чего начать Но здесь действительно есть все на любой образ. Так. Сережа меня позвал. О! Я не знаю, стоит ли это для показывать. Коктейль. На Да, сюда. на любую тематику, любые. А, sorry, тематические вечеринки. У нас гавайская, поэтому нам... Это не подойдет. Проходим, да, да мимо. Ладно. Так, а напротив? Вот напротив что-то похожее. Так, это не для я этого. Не вот, вот они. Ну, это цветочки, но вообще-то на Господи, ну это кладбище. Успокойся. <свот> В другой стране. <свот> так, сколько? Это 4. Это дорого, давайте, искать, что-то подешевле. это дядя. Вот эти дорогие. Серьезные вы, ребята. Магатыр, Сейчас пойдем. Даже есть семена. Лейки. Смотрите, сколько всех горшочков. Это то, что я люблю. Бамбуковые палочки разных цветов. Даже розовая есть бамбуковая палочка. И красная. Ой, Марк, красавица. Рядом со мной девчонки готовятся ковбойской вечеринки. Даже кексики. Какие маски. Жалко, что у нас не карнавал. Вот Смотрите, какие маски Вообще, я, я сейчас... <смешки> шляпы с Амбрером. Я... А я не достану высоко, <смешки> но я бы примерила. Вообще здесь цилиндров столько, столько а, чего-то только нет. Ух ты! А, <смешки> <что это? смешки> Да мама это не подойдет. Подойдет, да. Два сорок. Это настоящие? Да, это настоящие перышки. Да, Ой, зато как Вера Какое? тебе идет Марк. Очень. А сколько париков вы можете себя почувствовать и в оранжевом цвете? Невероятные красавицы. И в зеленом и в розовом, и в голубом. И всего лишь 3,50 евро. Так, пачки для балета. Крылышки, зонтики. Костюм стоит. Так, ну костюм какой-то праздник 595. Костюм рыцаря сейчас посмотрим. О, это уже дороже будет 32 евро. Костюм матреса 21 евро. Ну, как же. Без костюма Кармен для девочек. Видите, сколько сережек, бусиков, браслетиков. Богатство для девочек, да? Приветик. Для кассы де Папель? Так, розочки Евро восемьдесят Щеточки Какие щеточки красивые Ну и швабру можно любую На любой вкус и цвет Мир кухонных принадлежностей Кстати, мне нужен венчик Ноль семьдесят пять центов так, ну я бы хотела какой-нибудь другой. Вот, вот что-то из этого мне подойдет. Это надоело взбивать вилкой. Евро 80. Вот такой мы возьмем. Смотрите, деревянные лопатки. Так, сковородки. Глаза разбегаются. Ой. Для тех, кто любит шить. Тоже есть все. Ножнички, даже золотого цвета. И, конечно же, нитки. Наборы ниток с иголками. Так, Ренат выбрал себе брелок. Мы уже уходили. Он хотел кепку испанскую, но кепки не было его размера. Такой брелок повесит а на рюкзак, хорошо, да? да, да. Хорошо.